Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. В этом видео мы подготовили для вас подборку лучших стратегий для брокера Quotex, которые, на наш взгляд, будут наиболее прибыльными при торговле на платформе без использования сторонних софтов. Для настройки и торговли по этим стратегиям достаточно встроенных на платформу Quotex индикаторов. Итак, топ-5 лучших стратегий для брокера Quotex.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 Индикатор аллигейтер можно использовать прежде всего как уровни поддержки и сопротивления, но основной алгоритм его работы заключается в трех режимах работы. Первый. Аллигатор спит. В такой период все линии индикатора переплетаются между собой и сигнализируют о том, что на рынке образовался флэт. В эти моменты совершать сделки не стоит, так как велика вероятность получения убытка. Но чем дольше спит аллигатор, тем сильнее потом будет трендовое движение. Второй. Аллигатор бодрствует. Этот период на рынке наступает как раз после флэта – сна аллигатора. В этот момент линии индикатора расходятся, и между ними появляется расстояние. Если аллигатор направлен вниз, то тренд нисходящий, а когда направлен вверх – восходящий. Третий. Аллигатор отдыхает. В моменты, когда тренд начинает ослабевать, можно наблюдать третью фазу индикатора, при которой линии аллигатора начинают сближаться. Установка индикатора Alligator в квотекс – Перед работой со стратегией в торговой платформе Quotex на график необходимо добавить индикатор Alligator. Для этого на торговой платформе нажимаем кнопку индикаторы, ищем в списке нужный нам Alligator и добавляем его на график. Настройки индикатора можно оставить стандартные, так как они отлично работают на рынке бинарных опционов. Не случайно стратегия Alligator Jazz в переводе с английского звучит как «пасть аллигатора и имеет три скользящие средние с названиями «губы», Зубы и челюсти. Поэтому важно установить правильно цвета индикатора аллигейта, чтобы дальше можно было следовать советам и методам по стратегии для успешной торговли. Цвета линий лучше выставить в таком порядке. Губы липс желтые, зубы тиз зеленые и челюсти джаз красные. Толщину каждой линии вы можете установить по своему усмотрению, но мы рекомендуем желтую линию, то есть губы, сделать толще остальных линий, потому что на нее мы будем обращать больше внимания при торговле. Итак, метод номер один – торговля бинарными опционами по стратегии Alligator Jazz. Это один из самых простых вариантов по данной стратегии и заключается в покупке опционов в момент пересечения желтой линией зеленой. И если пересечение происходит сверху вниз, то необходимо покупать опцион «Пут», а когда пересечение происходит снизу вверх, то опцион «Коу». Метод номер два является более эффективным подходом при торговле по данной стратегии. Как уже говорилось выше, трейдеры брокера Quotex довольно часто используют индикатор «Эллигейтер» в своей торговле не только для сигналов, а и в качестве уровней поддержки и сопротивления. Для примера, когда рынок снижается и закрывается ниже желтой линии, можно покупать опцион «Пут». А когда цена растет и закрывается выше желтой линии, можно покупать опцион Call. Такие сигналы усиливаются, если цена пересекает не одну линию, а все три. Заключение. По итогу можно сказать, что стратегия Alligator Jazz для брокера бинарных опционов Quotex подойдет для новичков, чтобы понять основы трейдинга и начать совершать первые сделки по тренду. Профессиональные трейдеры также могут использовать данную стратегию, но, скорее всего, это будет уже как дополнение к их основной торговой тактике. Следующая стратегия для контекса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 Новички в трейдинге бинарными опционами всегда хотят найти лучшую стратегию для бинарных опционов на 5 минут, так как такая экспирация является оптимальной для многих трейдеров. И такая стратегия должна быть построена на проверенных временем индикаторах, которые позволяют не только получать сигналы для входа, а и определяют тренд. Индикаторы стратегии на 5 минут для Quotex – настройки и принцип работы.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 А теперь рассмотрим все более подробно на примерах. Для покупки опциона кол нужно, чтобы 1. Цена находилась ниже границы канала. 2. МакДи пересек нулевой уровень снизу вверх. 3. Нижняя линия Vortex пересекла верхнюю снизу вверх. Для покупки опциона пут нам нужно, чтобы 1. Цена находилась выше границы канала. 2.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 Поэтому тестируйте ее на демо-счету и не забывайте про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Какая стратегия для вас оказалась наиболее прибыльной или может быть вы сделали свою стратегию из индикаторов платформы брокера Quotex? Поделитесь об этом в комментариях к этому видео. Если данное видео было для вас интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить обсуждение новых инструментов, самых актуальных тем и свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, желаем успешной торговли!